Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим о спонсорке. Итак, что такое спонсорка? Спонсорка — это платная вип-подписка, которая добавляет вам некую индивидуальность. Вы получаете за 49 рублей, всего за 49 рублей, а зеленый ник, смайлы и цифру, которая показывает количество месяцев на вип-подписке. Также, как выяснилось, по неким рекомендациям, которые я сам посмотрел по ютубу, это неплохо продвигает канал. Якобы, чем больше спонсоров на канале, тем, ну, как бы лучше актив и чаще кидает канал в реки. Поэтому, ребят, если хотите поддержать меня, оформляйте спонсорскую подписку. Стоит она, напомню, всего 49 рублей. Ролик у нас получился довольно-таки короткий. Всем спасибо за просмотр и пока.